Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 8 февраля Русская Православная Церковь отмечает память преподобных Ксенофонта и Марии. Сегодня я познакомлю вас с житием этих удивительных святых. Красиво бухта Золотой Рог. В лазурном зеркале ее вод. Отражается древний Константинополь. Храмы и дворцы, тенистые рощи и фруктовые сады. Высоко возносит к небу золотой крест храм Святой Софии. Восьмым чудом света называют его. Тысячи людей приезжают в Константинополь, чтобы полюбоваться на храм, воздвигнутый императором Юстинианом, и помолиться в нем. В этом удивительном городе Константинополе жил важный сановник Ксенофонт. Был он богат, за свою мудрость пользовался почетом и любовью самого императора. Но главным его богатством была христианская душа. Ни перед кем он не гордился, хотя носил пурпурный и расшитым золотом далматик. Это отличительная одежда, которая является знаком, что человек очень сильно приближен к императору. Все были одинаково любезны ему. Первый министр двора и бедняк в ветхом рубище. Каждому умел он сказать ласковое, нелицемерное слово. Большую часть времени ксенофонд проводил в императорском дворце. А дома его ждали и вечером встречали у дверей Супруга Мария и два сына, Иоанн и Аркадий. Родители и дети любили друг друга. Между ними не было никаких тайн. Радости одних были радостями других. Они взгоды, без которых не обходится человеческая жизнь, делились поровну. Ведь самую тяжкую ношу легче нести, если у тебя есть помощник. Родители заботились о детях. Старались дать им достойное образование. Дети отвечали на это лаской, послушанием и хорошей учебой. Иоанн любил поэзию и мечтал, подобно роману-сладкопевцу, писать церковные пестопения и гимны. Аркадий хотел стать юристом. Ведь юстиция – это значит справедливость. Зная о наклонностях детей, Ксенофонд и Мария – Отправили их учиться в финикийский город Берит. Берит – это современный Бейрут, столица Ливана, славившийся учителями красноречия, поэзии и права. С восторгом выслушали братья решения родителей. Юность любит путешествовать. Ей нравится узнавать новое, неизведанное. Скоро отчалил корабль от пристани. Иоанн и Аркадий – Впервые путешествовали по морю. Часами не уходили они с палубы, слушая, как в снастях весело посвистывает попутный ветер, как пахнет от палубы смолой, как звучно отдает команды матросам кормчим. А что может сравниться с закатом на море, когда багрово-малиновое солнце медленно садится на горизонте в морские воды? Вот оно исчезло, но еще долго на небе играют, Перетекая друг в друга Закатные краски. Усердно учились братья в Берите. Педагоги ставили в пример Других ученикам Их старательность И прилежание на уроках. Однако вскоре братья покинули город, Чтобы не увидеть его больше никогда. Вечером они готовились К завтрашним урокам, Когда в двери их дома постучали. На пороге жилища Стоял запыленный, тяжело дышавший любимый слуга их отца. Отец тяжело болен и зовет сыновей проститься. Надежды на выздоровление нет. Меняя на почтовых станциях лошадей, братья безостановочно скакали в Константинополь. Они преодолевали горные перевалы, плыли через реки, пробирались сквозь лесные чащобы. Молитвы и мысли их были об отце. В дорожной одежде, едва держась на ногах от усталости, Иоанн и Аркадий вбежали в комнату больного отца. «Дети мои», — сказал им ксенофонд, — «видимо, дни моей сочтены. Скоро я умру. Завещаю вам, любите друг друга, не оставляйте вашу мать, а пуще всего храните в сердцах веру в Господа нашего Иисуса Христа». Помните, все человеку дается от него. Он податель всех благ. Почитайте Пречистую Богородицу. Ни в чем не отступайте от правил Святой Церкви. Не забывайте братьев своих по вере, бедных, нищих, убогих. Подающий бедному дает взаймы Богу, а за ним долг не пропадет. За добро он воздает старицей. Прощайте. Ксенофонг поцеловал склонившихся к нему сыновей и бессильно откинулся на подушки. Братья, удерживая слезы, вышли из почивальни отца и, не сговариваясь, направились в церковь, где дали волю слезам и единодушным молитвам. И Господь услыхал их молитвы. Здоровье отца мало-помалу пошло на поправку. Возблагодарив Бога за исцеление, любимого родителя – Братья поспешили вернуться в Берит. Снова перед ними раскинулся морской простор. Снова нос корабля резал волну, а озорные дельфины затеяли с кораблем игру в перегонки, выпрыгивая из воды возле борта, блестя влажными боками, и быстро уплывали вперед. Иоанна и Аркадий, взявшись за руки, прогуливались по палубе. Им радостно было, что выздоровел отец, что скоро они вновь увидят учителей, товарищей по учебе, с которыми успели подружиться. Ночью погода резко переменилась. Ветер гнал по небу холодные свинцовые тучи, в которых вспыхивали и гасли ветвистые молнии. Над морем грустно гудел штормовой ветер. Огромные волны с седыми шапками пены швыряли корабль из стороны в сторону. Трещала корабельная обшивка, жалобно скрипели мачты, кораблю грозила гибель. Все растерялись, оглашая воздух воплями и стенаниями. Только Иоанна и Аркадий не потеряли присутствия духа. В своей каюте они молились Богу о спасении корабля и всех находившихся на нем. Но сильнее всего они молились о родителях. «Что же станется с ними, когда не узнают от гибели детей?» А братьев подстерегало предательство. Кормчий, собрав команду, сказал, «Зачем мы будем погибать из-за каких-то юнцов? Не лучше ли нам подумать о себе?» Матросы быстро попрыгали в непотопляемую лодку, обрезали канат и скрылись в амутле. Братья со слугами остались одни. В трюме корабля открылась течь. Он на глазах погружался в морскую пучину. Волны уже перекатываются через палубу. Дольше медлить нельзя. Братья и слуги обнялись на прощание, скинули с себя одежды, чтобы свободнее держаться на воде, и бросились за борт. Какое-то время были слышны разрозненные крики. Вскоре каждый остался наедине со стихией. Иоанн уцепился за доску от корабельной обшивки. Долго его носило по волнам. Но в эти страшные минуты он не забывал о родителях, о несчастном брате своем Аркадии. И хоть сам был на волосок от смерти, молился о них. Изменившийся ветер погнал Иоанна к берегу. Обрадовался Иоанн. Да только преждевременно. Ветер нес его прямо на скалы. Все ближе смертоносный рокот прибоя. Сейчас поднимет волна ослабевшего юношу и швырнет на острые камни. Взмолился Иоанн, и тотчас что-то повлекло его прочь от берега. Здесь проходило мощное подводное течение. Оно подхватило его и благополучно пронесло между скалами. Шатаясь, вышел Иоанн на берег. Возблагодарил Бога за спасение и рухнул бессил на песок. Очнувшись утром, он увидел, что море спокойно, солнце безмятежно сияет в небесной синеве. За деревьями мелькнула белая ограда монастыря. Перебегая от дерева к дереву, стыдясь своей ноготы, юноша приблизился к монастырским вратам. Монастырский привратник знал от местных жителей о гибели корабля и догадался, что стучащийся в обитель юноша – один из спавшихся во время кораблекрушения. Сострадательный старец дал Иоанну одежду, накормил его и поведал о нем игумену монастыря. Что было дальше делать Иану? Иоанну? Несмотря ни на что идти в Берит, там все будет напоминать ему о погибшем брате. Вернуться к родителям? Как он вернется один без Аркадия? Тогда припал Иоанн к стопам Игумена, моля принять его в обитель. Испытав Иоанна в беседе, Игумин увидел, что разговаривает с юношей здравомысленным, благонравным, принял его в число братьев и немного погодя постриг. Аркадий, разлученный с любимым братом бушующими валами, тоже пытался спастись на доске, но накатившийся вал накрыл его с головой, оглушил и вышиб доску из рук. Мысленно прощаясь с родителями и братом, Аркадий из последних сил боролся с волнами, как вдруг одна из них бросила ему прямо в лицо пустой бочонок. Ухватившись за этот неожиданный подарок, Аркадий на бочонке, как на поплавке, провел бессонную ночь. К рассвету буря начала утихать, и с восходом солнца Аркадия прибила к берегу на котором раскинулось большое селение с церковью. Помолившись в церкви, утолив голод, ломтем хлеба в хижине одного бедняка, он, как и брат, стал размышлять, как устроить свою дальнейшую жизнь. Вспомнилось ему, как их отец хвалил иноческое житие и не раз говорил, что если бы не служба во дворце, он поступил бы в монастырь. Мимо церкви у стены которой сидел Аркадий, проходил торговый караван, следовавший в Иерусалим. Аркадий напросился в попутчики и через несколько дней был в Иерусалиме.